здравствуй дорогой друг сегодня величайший день в истории человечества особенно для тех кто хочет быстрых денег мгновенных денег тех кто хочет стать миллионером и повысить свой доход более чем в 200 раз за один месяц это видео для тех людей которые хотят быстрых крутых результатов без особых вложений я открываю вам тайну сейчас вы узнаете секретную технологию по увеличению вашего достатка и количества денег которую давно используют американские супермиллиардеры, но никому об этом не рассказывают. Это супертехнология, суперметодика. Слушайте внимательно, а лучше всего записывайте. Берите блокнот, ручку и записывайте, потому что через 24 часа мы эту методику упакуем в очень дорогой тренинг, который будет стоить бешеных денег. Поэтому берите ручку, тетрадь, записывайте за мной. Что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы через неделю увидеть, Первые большие деньги, огромные деньги. Первое, записывайте, первый пункт. Вам нужно вступить как можно больше количества хайпов, сетевых компаний, криптовалютных кранов и прочей лобуды. Чем больше процентов там обещают, тем лучше, тем вам же будет лучше. Второй пункт записывайте. Как можно больше денег вложить нужно во всю эту хрень. Причем обязательно возьмите кредиту на пару-тройку миллионов. Вы же понимаете, чем больше денег в хайпы вы вложите, тем больше получите. Плюс можно еще занять деньги у всех друзей, родственников, родных, близких. И можно еще обратиться к местным бандюганам, чтобы взять у них денег. И еще есть микро и крупно кредитные организации, где тоже можно взять все это собрать, где вам дадут денег и все это вложить в эти MLM структуры самые суперские, в эти хайпы, в эти криптовалютные какие-то там организации. Теперь дальше. Нужно как можно больше привлечь людей. Что я вам открываю секрет, как можно привлечь максимальное количество людей и подписать под себя. Первое. Оформите страницы в соцсетях сделайте супер говнофото на фоне ковра без света без всяких разных там без подготовки просто щелкните себя на знать это телефон экран если засалить пальцами да и вот щелкнуть размытое лицо а, а еще лучше повесьте картинку какого-нибудь котика или какого-нибудь цветочка и большими огромными буквами напишите какие у вас супер возможности какой вы супер тренер коуч какой вы супер там великолепный человек который нашел супер вы приглашаете все нужно писать обязательно большими буквами обязательно нужно писать с всякими там значочками с всякими знаете вот этими вот всякими картинками с, там, с такими большими долларами цветными и так далее чтобы у вас текст был цветастый что прям аж в глазах ребила и дальше что начните рассылать как можно больше спама по соцсетям всем людям всем чтобы охватить большое количество людей прям всем можно даже найти компанию которая делает вот эти спам рассылки и прям делать текст туда ссылку вставлять писать что у вас уникальная компания что вы самая лучшая что самое лучшее предложение что уникальный, самый действительно что вы самый мощный продвигальщик и что у вас это очень хорошо получается но смотрите вас скоро заблокируют и скорее всего это быстро произойдет, но вам не надо расстраиваться, вам нужно взять паспорт, пойти в мобильный салон, надо купить 20-30 симок, а может быть 100 или 200, все зависит от того, какие у вас возможности, чтобы завести новые аккаунты, делайте их одинаково, оформляйте все то же самое, чтобы вас узнавали на каждом углу и продолжайте методично рассылать спам, рассылку всем, кто вас еще не заблокировал, Ил иллюстрируйте свои посты золотыми буквами и долларами, и главное, пишите все за главными буквами, весь текст, обязательно, чтобы вы Прям видео, даже слепые, чтобы могли прочитать ваше предложение. Обязательно шлите сообщения в личку каждому человеку, кто вас еще не заблокировал. Дальше, пообещайте всем, кто под вас подпишется, что вы научите дублицировать ваш успех, что вы сделаете всех миллионерами. Напишите, что вы самый крутой командир всех команд, которые существовали на свете и приглашайте всех в свою команду. Говорите всем, что вы их научите оформлять страницы, продвигать себя, и что вы обязательно заработаете миллионы, а может быть даже миллиарды. Дальше в результате ваших действий, скорее всего, через месяц вас замочит, и мир облегченно, просто облегченно вздохнет, одним ум лишенным станет меньше. Фух. С вами был Игорь Ванилов, и мои вредные советы. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в мои группы. Я вас обязательно научу, как быстро стать супер мультипульте миллионером долларовым миллионером до связи до встречи пока